Итак, всем доброго времени суток, дорогие слушатели, дорогие друзья, партнеры, коллеги. Давайте проверим связь, поставим по 10-дебальной шкале, как меня слышно сейчас. То есть сейчас я открою слайды. Но прежде чем мы это сделаем, я также помимо связи хочу проверить, как видно мой экран. Я сейчас переключусь на чат. У нас будет небольшая задержечка. Сейчас я обновлю комнату. Так, сейчас обновиться. И чтобы видеть обратную связь, мне нужно будет переключаться с одного чата на другой. Так, буквально одну минуточку мы настраиваемся сейчас. Все, я вижу обратную связь. Отлично. А теперь поставьте, пожалуйста, плюсики, видно ли мой экран. Видно ли то, что сейчас у меня на экране. То есть вы должны видеть чат и э, саму, соответственно, презентацию, то есть окошечко вот этого. У нас небольшая задержка, там примерно 8 секунд. Плюсики, все, вижу плюсы, отлично. Тогда я открываю презентацию, и мы поехали. Э, вкратце расскажу о себе. Меня зовут Александр Краснов, я являюсь интернет-предпринимателем, занимаюсь бизнесом уже более пяти лет. Мне 28 лет, я сам родом с города Чебоксара, это центральное Поволжье э, России. Да, там. Сейчас на данный момент нахожусь и строю бизнес в Москве. Соответственно, развиваю несколько направлений, так как считаю то, что не совсем правильно с финансовой точки зрения хранить яйца в одной корзине, так скажем. Да. А у меня есть небольшая просьба к технической... Э, поддержки, да, там, службы поддержки, что если вдруг там не будет видно слайдов или пропадет звук, маякните мне, пожалуйста, куда-нибудь там в Telegram или позвоните ко мне, пожалуйста, на телефон, да, потому что я всегда очень беспокоюсь, что что-то пойдет не так. Итак, сегодня мы на презентации, сегодня бизнес-комьюнити и основатели презентовали нам новую презентацию – очень красивая презентация. Дизайнеры прям видно сразу, отлично поработали. То есть вот мне очень нравится подход здесь. Все качественно в короткие сроки и действительно контент на высшем уровне. И сегодня вы сами это увидите. Итак, Easy Business Community. Международное криптовалютное сообщество. То есть идея, меняющая мир. То есть вы должны понимать то, что в бизнесе а, есть тяжелый бизнес, есть легкий бизнес. да. И вот сегодня мы разберем, как же строить бизнес легко, что такое «Easy Business Community» и само название «Easy Business» с перевода и означает «бизнес легко». «Бизнес легко» – это означает быть в тренде, это означает объединиться в сообществе сильных людей. Использовать передовые инструменты и технологии, иметь абсолютную независимость от территориальных и экономических условий, получать все ресурсы и знания на единой площадке. То есть в итоге мы имеем на одной платформе да, то есть все инструменты, которые позволяют нам получать более высокий доход за одно и то же время. Да. То есть время можно использовать по-разному, можно ходить с утра до вечера на работу по 12 часов и зарабатывать всего 1000 рублей в день, да? или, например, то есть работать по 4-5 по часов в день, но делая это эффективно, с IT-технологиями, с различными сервисами и инструментами правильными, да, и, соответственно, получать более высокие доходы и результат. Ну, например, там 30 тысяч рублей за один день, да, там 20, ну или там 5 тысяч. То есть, в любом случае, это будет больше, чем вы сейчас имеете. Итак, разница между бизнесами. То есть, вот слева, в левой части экрана вы видите вот этих двух, двух злых таких дяденек, да, таких бледных. Завод там на фоне. Это бизнесмены и предприниматели индустриального века, и большая часть, особенно дядечки вот с 90-х, да, такие предприниматели серьезные, они не используют и не придают большого значения сейчас. 90% случаев, да, именно it технологиям, блокчейн-технология, и не осознают то, что за этим будущее. То есть они просто элементарно не применяют CRM-системы, различные программы и сервисы для автоматизации бизнеса, да. И за счет этого в стратегии как бы красного океана, то есть когда приходится... Понижать стоимость, когда вход в бизнес большой, конкуренция большая. Возможно, предприниматель может неправильно выбрать нишу, да. То есть очень много факторов. И я знаю многих предпринимателей, вот как раз вот справа, да, которые хотят масштабировать свой бизнес, но делают это неправильно что-то из себя изобретают, да, там от себя, берут вот этот вот квадратный велосипед зачем-то. И как бы ну, двигаются медленно, либо вообще неправильно. А что самое худшее может произойти? Так это вообще предприниматели, некоторые открывают бизнес в кредит берут большие суммы, там миллион, да, там полтора миллиона. И по разным причинам этот бизнес просто не оправдывает ожидания, неправильно выстроена стратегия, система работы неправильно выстроена, да. И просто люди уходят в долги. И то есть они вынуждены потом возвращаться на работу по найму, чтобы покрывать те долги, еще самому выживать, и еще, не дай бог, если у вас там какая-то ипотека, какие-то кредитные обязательства и так далее. То есть это вот уже крысиные бега начинаются, да. Но есть другая сторона медали, есть easy-бизнес, легкий бизнес, да, когда вы берете вот этот вот хорошенький велосипед, который нарисован с левой стороны, да, на нашем слайде, и вы с любой точки планеты, благодаря веку информации, благодаря и IT-технологиям, сервисам и программам для автоматизации бизнеса, Благодаря блокчейну, криптоэкономике в целом вообще можете вести этот бизнес с любой точки планеты, в любом городе, неважно где вы находитесь. То есть вот допустим сейчас я нахожусь в Москве, через два часа, через два часа у меня уже поезд в Ярославль, да? То есть соответственно этот бизнес я могу делать даже в поезде, когда я нахожусь, я могу делать его в Ярославле потом послезавтра я обратно в Москву, ну и так далее. да, То есть неважно, в каком месте я нахожусь, путешествую, отдыхаю, то есть мой бизнес всегда под контролем, и благодаря Easy Business системе можно контролировать и автоматизировать привлечение партнеров и клиентов абсолютно в любой бизнес. Неважно, чем вы сейчас занимаетесь. Я сейчас говорю не конкретно, только именно про нашу платформу до да, easy business community то есть вы можете использовать эти инструменты также в вашем бизнесе абсолютные тренды то есть что же в себя вбирает трансформационное образование цифровые продукты IT-технологии, блокчейн и криптоиндустрия, искусственный интеллект. То есть, если компания всегда находится в тренде, она будет жить вечно. Вы должны это понимать. То есть, когда вы следите за всеми этими критериями, когда вы впереди планеты всей, да, и вы владеете информацией, то, соответственно, то есть... Вы обречены жить вечно. То есть, и такие компании будут жить вечно. Знакомьтесь, Easy Business Community, международное бизнес-сообщество, основанное на блокчейн-технологиях и криптоэкономике. Да, то есть, мы также. Соответственно, затрагиваем эти составляющие. Официальный старт проекта март 2018 года. Дата основания сообщества декабрь 2016. Сообщество основано командой профессионалов с многолетним опытом в направлениях: интернет, технологии, нетворк, маркетинг, блокчейн. То есть бизнес будущего это бизнес создания сообществ. И сейчас на вот. Этапе бета-тестирования сейчас идет, так как старт в марте 2018 года. У вас есть прекрасная возможность быть впереди планеты всей, быть в тренде, быть в числе первых, кто владеет этой информацией, стать профессионалом в этих направлениях и зарабатывать просто большие деньги, огромные деньги, благодаря нашему маркетингу, о котором я чуть позже также расскажу. Итак, фундамент Easy Business Community, он основан на построении сообщества, находится, 3, ну, находится на трех глобальных трендах. Да? То есть это блокчейн и криптоэкономика, это интернет-технологии и реферальная система Network Marketing. То есть вот эти три составляющие, да, это есть фундамент нашего сообщества. То есть это трендовые... Ниши, которые набирают огромные обороты. Например, вот на этом слайде вы можете увидеть то, что криптоэкономика и блокчейн-индустрия да, это будущее вообще финансовой индустрии в целом. То есть, и чем раньше вы это осознаете, тем для вас это будет лучше. Например, вот за 8 лет рынок криптовалют перешел уже к состоянию более чем 18 миллиардов долларов. То есть, если мы возьмем даже за последний год, да, вот возьмем последний год, обратите внимание, увеличение капитализации рынка за один год превысил в 45 раз. То есть рост в 45 раз за один год. И это только начало. То есть мы, я всегда говорю, в начале начало. Даже несмотря кто-то сейчас скажет, там ну сейчас биткоин уже дорого стоит и так далее, ничего подобного, никогда не поздно заходить на этот рынок. С 2010 года курс биткоина вырос более чем в 300 раз. Представляете, в 300 тысяч раз с 2010 года вырос курс биткоина. То есть вложенные 10 долларов сделали бы вас сейчас уже долларовыми миллионерами. То есть сегодня выгодно инвестировать капитал в криптовалюту биткоин, в различные другие криптовалюты, да, уже давно устоявшиеся. И, соответственно, конечно же, кто-то сейчас скажет, ну, у меня там не позволяют средства, да, у меня мало денег, я не в состоянии откладывать. Поэтому гораздо выгоднее найти способ зарабатывать биткоин и другие популярные криптовалюты. То есть, возможно, зарабатывать криптовалюту, не вкладывая своих кровных денег. Перспективы технологии блокчейн. То есть вы должны понимать, что технология блокчейн это стала настоящей революцией вообще в финансовой отрасли, в целом, вообще во всей экономике, да. И, соответственно, это технология, которая изменит этот мир. То есть, вот биткоин это вообще самый первый и известный, соответственно, случай применения данной технологии. То есть крупные компании, частные разработчики создают все новые и новые направления на основе именно блокчейн. То есть Microsoft, IBM да, и так далее, то есть крупные э, игроки на рынке, они уже давно из, начинают присматриваться к блокчейну, применять эти технологии в своем бизнесе и, соответственно, э, чтобы... Блокчейн вступил в, эконом... в экономические отрасли, да, вообще то есть стал одной из составляющей. То есть, фера финансовых услуг лишь один из нишевых сценариев применения блокчейна. Блокчейн можно применять абсолютно в любой э, нише. Да? То есть, вот, например, простой пример. Я занимаюсь недвижимостью, и в Москве буквально там это было до Нового года, я посетил криптоконференцию в Сколково. И вот там показывались, то есть в каких отраслях могут применяться блокчейн-технологии. И я был приятно удивлен, когда это вообще когда я понял, то, что блокчейн-технология, да, еще раз убедился, то, что она будет применяться в абсолютно любом бизнесе. Это лишь вопрос времени. Да? И, соответственно, с появлением и развитием технологии блокчейн начинает быстрее эволюционировать традиционные отрасли. То есть это недвижимость, это обычные продажи, это интернет-магазины, это смарт-контракты, это даже выборы президента э, в странах, в некоторых будут проходить именно на блокчейне. То есть, ни для кого не секрет, да, то есть в России в 2018 году, в марте, выборы будут проходить именно на технологиях блокчейн. То есть, вот сами подумайте, насколько это круто, да, насколько это уже применяется э, в жизни. Итак, интернет-технологии, да, то есть использовать технологии интернета можно не только в личных целях, но и для успешного ведения бизнеса. То есть и если сейчас я всегда говорю так, если вашего бизнеса нету в социальных сетях, нету в интернете, да, то, соответственно, вашего бизнеса в скором времени не будет. Интернет дает возможность Рационально организовывать бизнес в любых сферах, управлять различными рабочими процессами удаленно, проводить э, большое количество работы да, с минимальными затратами труда и времени, то есть при помощи специального программного обеспечения, сервисов, конечно же, при наличии персонального компьютера или э, ноутбука, да, можно организовать полноценное и высокоэффективное дело. То есть это на самом деле так, то есть благодаря интернету можно масштабировать любой бизнес, да, особенно если он связан именно с интернетом, то есть это очень круто. Если вашего бизнеса до сих пор нет в интернете, значит, скоро у вас э, совсем не будет, да? Эта фраза, ее сказала Билл Гейтс, то есть и не только Билл Гейтс это подтверждает, и я абсолютно согласен с этими словами, потому что, ну, действительно, в скором времени многих, многих профессий не будет. Благодаря информационному веку и веку блокчейн-технологий, да, и, соответственно, вы должны понимать то, что чем раньше вы это осознаете, тем лучше. Теперь я хочу поговорить еще об одной составляющей фундамента – это реферальная система. То есть реферальная система – это модуль продвижения товаров или услуг на рынок путем рекомендации от человека к человеку с многоуровневой системой финансовых вознаграждений. То есть, соответственно, в зависимости от маркетинг-плана, он различный. Бывает в компаниях, да, также продвигаются различные продукты. То есть это продукты питания, косметика, средства за уходом за домом, БАДы, э, да, там, соответственно, одежда, туризм, компьютерные игры. В принципе, то есть благодаря нетворк-маркетингу, реферальной системе, то есть продвигается уже большое количество, э, соответственно, э, различных продуктов, да, причем это как физический продукт, так и IT-продукты. Теперь на этом слайде я хочу вам рассказать о карте сообщества, то есть вкратце пробежаться по составляющим. То есть первое это интернет-магазин, цифровые информационные продукты, соответственно, сервисы и инструменты для привлечения партнеров, для автоматизации бизнеса и привлечения клиентов и партнеров в абсолютно любой бизнес. Технология блокчейн, к этой нише можно отнести всю криптоэкономику, создание криптовалютного портфеля это надежный источник пассивного дохода и преувеличения капитала, блокчейн, технологии и все, что с этим связано, альткоины и так далее. Мультисистемный маркетинг, это инновационный маркетинг-план с выплатой вознаграждения вознаграждением 100% по сети, инновационная система образования, то есть вот на этих всех пунктах, мы сейчас более подробно разберем и остановимся, что же из себя каждый пункт представляет. То есть я всегда делаю акцент на самом основном, это инновационная система образования. Академия Easy Business Community, то есть, это институт современного бизнеса, это институт эффективности человека. Да, и все эти знания по криптоэкономике и блокчейн, современный маркетинг, финансовая грамотность, продуктивность, лингвистика, психология все это вы получаете на одной платформе. То есть, и вот вы должны понимать: инвестиции и знания дают самые высокие дивиденды. Это сказал такую фразу Бенджамин Франклин, то есть вы должны понимать, инвестиция в свою голову, в свои мозги – это самая лучшая инвестиция, которую вы можете вообще сделать. Итак, краткое описание факультетов и курсов, которые предоставлены на нашей платформе. А, что касается криптоэкономики и блокчейн, это блокчейн, майнинг, биткоины, альткоины, криптокошельки, криптобиржи, трейдинг, инвестиции – Формирование криптовалютного портфеля, сервисы, ICO. Что касается современного маркетинга, да, то есть это интернет-маркетинг, соцсети, мессенджер, лендинги, YouTube, раскрутка каналов, раскрутка страничек, трафик, клиенты, продажи, да, многоуровневый маркетинг. То есть это первые шаги, правила, инструменты, алгоритмы. То есть если даже вы самый новичок, да, вы с полного нуля, Можете научиться, что такое многоуровневый маркетинг, да, и так далее. То есть классические продажи, возможно, у кого-то свой интернет-магазин, да, они хотят увеличить трафик и многое-многое другое. Финансовая грамотность, то есть это основы финансовой грамотности, навыки и установки в сфере финансового поведения. То есть финансовые стратегии, стратегии вашей финансовой независимости на долгосрок, да, то есть это 3-5 лет, то есть дорога карту, примерную, я вам также в конце вебинара продемонстрирую. То есть управление личными финансами, сохранение и приумножение капитала. То есть вы должны понимать, да то что это очень важно. И если вы будете финансово грамотными, то, соответственно, вы всегда сможете приумножать свой капитал и увеличивать свои чеки. Продуктивность, персональная эффективность, личные коммуникации коммуникативные и управленческие компетенции, да, искусство постановки целей, тайм-менеджмент, личная трансформация. Что касается лингвистики, это уникальные методики изучения иностранных языков. Вот это вообще такой очень хороший плюс, да, потому что... Вы, наверное, слышали такую информацию. Вообще изучение иностранных языков, оно влияет на полушарие в головном мозге, да, то есть и вот ваши извилины внутри начинают быстрее реагировать, быстрее, э, так скажем, используются все вот эти вот нервные окончания, да, и просто вы тренируете таким образом ваше мышление и ваш мозг вообще мозговой центр. Это очень важно. И вообще знание хотя бы английского языка позволит вам вообще увеличить кругозор, влияние, кругозор вообще всего мира, да, и жизнь просто ваша намного интереснее станет на самом деле. Психология, женская и мужская психология, психология успеха, лидерские качества, да, вот как стать лидером, лидер себя, лидер других и так далее. То есть это технологии дзен, так скажем, да, которые помогут вам вообще в любом бизнесе состояться, и сделать хорошие результаты мультимедийная образовательная площадка то есть easy business это оригинальный мультилизычный контент связанный с трансформационным образованием да и э, с прогрессированными бизнес технологиями то есть благодаря вот нашей мультиформатной образовательной площадке каждый человек что-то ценное для себя возьмет если он не смог посетить наш вебинар онлайн он всегда может посмотреть в записи в каталоге записи, соответственно, все эти мероприятия и обучение. То есть вы должны понимать то, что теперь каждый человек имеет мгновенный доступ к более чем 20-летнему опыту работы профессионалов в области бизнеса и персональной эффективности. Это очень удобно и очень эффективно. Трансформационное образование – глобальный тренд современного мира. То есть кто-то скажет, ну, там образование можно сейчас там на YouTube-каналах посмотреть, сейчас много роликов и так далее, да, это немножечко не то, да. То есть вообще трансформационное образование это глобальный тренд современного мира. То есть это такие события synergy global форум да это такие события как допустим там трансформация трансформатор бизнес молодость ну и так далее и так далее там парамбелом то есть очень много там различных там спикеров событий больших да это то образование которое позволит вам действительно стать финансово независимым, да, и сделать себя богатым, богатым не только деньгами, да, но еще и грамотно распоряжаться своим капиталом, грамотно вести свой бизнес, увеличивать показатели, да, как применять вот эти вот IT технологии и многое-многое другое там, раздиславгандапаз, да, там парамбелом, то есть очень много там людей Которые говорят то есть, об этом, то, что реально трансформационное образование, то, что IT-технологии и блокчейн за этим будущее. То есть, и учиться, соответственно, следует для того, чтобы совершенствовать себя. То есть вы постоянно должны себя усовершенствовать. Потому что, если у вас не будет роста, то вы начнете, так скажем, Умственно потихонечку стареть и умирать. Мультисистемный маркетинг, инновационный бизнес-план. То есть у нас четыре модели маркетинга в одном. Это линейный маркетинг, это матрица, дельта и бинар. То есть вот эти все маркетинги, они работают как швейцарский механизм, то есть в одном. Сто процентов выплаты в сеть. Отсутствие условий по квалификациям и статусам. Начисление бонусов в маркетинге работает в режиме здесь и сейчас. 18 источников дохода на платформе. Отсутствие ограничений по выплатам, покупка продуктов и ввод бонусов в криптовалюте и вывод. Да, вывод и ввод в биткоинах на сегодняшний день. Также будет в скором времени эфириум и дэш. И, соответственно, благодаря этому мы выгодно, максимально можем обмениваться внутри сообщества, также мы можем выгодно приобретать и покупать криптовалюту и выгодно входить в бизнес и на платформу. Интернет-магазин EasyBusy, то есть это цифровые продукты и сервисы, это обучающие курсы, которые внесут в себе большую ценность и пользу. То есть у нас продукты инновационные. Это IT-технологии, это цифровые продукты, то есть, которые потрогать нельзя, да, то есть ее нельзя сравнить там, с БАДами, с продуктами питания, там, с косметикой и так далее, да, то есть, это те продукты, которые можно там потрогать, пощупать, там, намазать на себя и так далее. У нас немножко другой продукт. Вы должны тоже это осознавать. И когда вам будут говорить, вот некоторые люди, даже с индустрии многоуровневого маркетинга, не буду как бы называть компании, да, я ко всем сетевым компаниям отношусь с уважением, отношусь к тому только выбору, то что люди выбрали этот бизнес уже, то есть положительно, потому что вообще многоуровневый маркетинг и реферальная система это вообще путь, мостик, так скажем, из бедности в богатство. Соответственно, то есть вы должны понимать, да, также то, что у нас продукт также имеет ценность и пользу, причем неважно, какой у вас бизнес. То есть вы будете обладать сервисами и инструментами, как для привлечения и автоматизации бизнеса в своем, соответственно, деле, да, так и продвигая на платформе и рекомендую нашу бизнес-платформу другим людям. То есть у вас будут продающие лендинги, слайды презентации, промо-ролики, видеоинструкции, сервис увеличения продаж, работа в интернете медиа-каналы, чаты, чат-боты, да, то есть вы полностью будете вооружены до зубов, чтобы захватить этот рынок. Итак, программа участия в Easy Business Community, то есть у нас есть четыре uh, программы участия, то есть у нас uh, может начать любой человек от uh, школьника до uh, пенсионера, да, соответственно, то есть Вход доступный абсолютно каждому, самый минимальный пакет basic 0.0021 биткоинов стоит на сегодняшний день там, примерно там, ну, плюс-минус 1800, да, может быть там чуть меньше, чуть больше, в зависимости от курса, да если мы переведем это в рубли. То есть вход у нас в биткоинах, поэтому в зависимости от курса он может быть чуть ниже в рубли, если мы переводим, или чуть выше. Ну, если там, соответственно, чтобы удобнее было считать, считать можно лучше в долларах, да. И, соответственно, стандарт пакет, профи и вип. Вы должны понимать, чем больше у вас пакет, чем больше у вас программа, тем больше видов у вас доходов, больше информации получаете, больше ценности, больше инструментов. То есть, в принципе, простым языком, на пакете BASIC у вас два источника дохода, на пакете стандарт 8, на профи 12, на випе. 18, до 18 источников дохода, да, то есть чувствуете разницу. В принципе, за одни и те же самые действия, да, на разных уровнях, то есть по программе вы получаете с каждым уровнем все больше и больше. То есть если мы рассматриваем именно доступ к образованию в Академии, да, то вы видите, то есть на пакете Basic базовый курс, на стандарте уже углубленный курс добавляется, на профи профессиональный и, соответственно, VIP это мастер-курс. И я всегда говорю следующим образом. То есть есть, так скажем, две категории, да, это профессионалы и мастера, которые хотят зарабатывать большие чеки, которые хотят получать по максимуму от жизни, хотят один раз в жизни там вложить как бы сумму, да, чтобы получать в дальнейшем многократно эту сумму. да. Либо это пакет basic и стандарт, если мы рассматриваем, то это категория больше клиентов. Это те люди, которые обучаются, которые, допустим, могут прийти как криптоинвестор, да? они могут просто прийти на обучающую платформу. Но если мы говорим о бизнесе, о больших деньгах, о большом криптовалютном портфеле, который вам будет приносить 1000% годовых, то это однозначно профи или VIP. Варианты сотрудничества с CISI бизнес комьюнити. То есть, как я уже сказал ранее, когда человек попадает на нашу платформу, на наше, ваше, ну, в наше окружение, то есть у него есть разный вектор развития. То есть любой человек от малого до велика здесь может либо быть студентом клиентом, он может быть преподавателем, бизнес-тренером, если, вы, допустим, у вас есть какой-то информационный продукт, вы можете давать какую-то ценность людям, да, доносить какую-то идею, вы в чем-то эксперт, вы также можете свой реализовать потенциал именно как преподавателя и бизнес-тренера. То есть, соответственно, человек может стать криптоинвестором, да, то есть обучиться блокчейн-технологиям, что такое альткоины, как завести кошельки, как начать формировать свой криптовалютный портфель, а как вообще там, приумножить свой капитал да, там, на 1000% и более в год, или там, на 100% допустим в месяц. И это я вам сейчас называю а, минимальные проценты, которые можно делать именно в криптоэкономике и на а, криптовалютах. Также человек может стать строителем в сети, то есть он может рекомендовать этот бизнес, а, платформу, а, образовательную площадку людям, и за это он получает вознаграждение. Вот, например, я себя вижу во всех четырех этих составляющих. То есть для меня важно, чтобы я всегда обучался и усовершенствовался. Для меня важно, что так как я могу давать людям ценность, хороший контент, я то есть могу реализовать себя как бизнес-тренер на платформе, я то есть, реализую себя как криптоинвестор, я создаю криптовалютный портфель, который мне приносит дивиденды и пассивный доход. И также я являюсь строителем сети, то есть я строю здесь сеть, я рассказываю и рекомендую как бизнес, как платформу, инструменты, компании и получаю за это вознаграждение, ведь криптовалюта, то есть, соответственно, еще криптовалюта увеличивается, это большой плюс. То есть, сообщество для всех и каждого, то есть, вы должны осознать, да, неважно, то есть, когда вы входите в комьюнити, вы можете попасть и в академию современного бизнеса, то есть, вы находитесь уже, да, там в академии. Вы, соответственно, попадаете в команду экспертов, а если вы будете находиться рядом с экспертами, то вы и сами рано или поздно станете экспертом, да, вы будете всегда на волне цифровых технологий, да, всегда будете в тренде, то есть вы получаете готовую бизнес-модель, вам ничего не нужно придумывать, вам не надо брать тем более кредиты, да, вам не нужно ничего изобретать, это по сути готовая бизнес-модель, готовый бизнес под ключ, берите и делаете все. Просто принимайте решения, делайте первые шаги и начинайте а, получать доход. А, то есть вы должны понять то, что а, easy бизнес вот наша комьюнити, это эскалатор вообще финансового успеха. А, вот у меня в сети и среди моих партнеров мне еще ни один человек не сказал то, что это какая-то ерунда, то, что криптовалюта – это пузырь и так далее. То есть все в моей команде, зарабатывают вопрос только в том, сколько вы хотите зарабатывать. География Easy Business Community насчитывает уже более 100 стран, то есть мы фактически будем уже скоро во всех странах мира, да, то есть уже прошли первые офлайн мероприятия Easy Business Community, то есть реально, то есть вы видели, наверное, видео, да, видео отзывов с этих событий. Это успешные люди, это лидеры, это те люди, которые поверили в идею, которые э, реально как бы этой идеей болеют. И мне э, так же, как вот всем этим людям на отзывах, да, мне также очень близка идея нашего сообщества, то что мы здесь не просто так пришли, да, там рифоводить, там как некоторые говорят. И давай-давай там подписать всех подряд. Нет, мы этим не занимаемся. Мы даем людям по всему миру огромнейшую ценность. И чем раньше вы это поймете, чем вы осознаете, вы просто с легкостью будете делать этот бизнес. Вот реально, я когда говорю об этих вещах, у меня мурашки идут, потому что я полностью уверен на тысячу процентов в нашем предложении, да и что мы предлагаем. То есть, ну, вообще это просто... Это космос, это вообще тренд. А наши медиаканалы... То есть человек получает информацию на YouTube-канале, он может получать ее на нашей вебинарной платформе, где видит он расписание на каждый день в различных телеграм-чатах, то есть в командных и официальном чате. То есть люди получают всегда информацию. То есть вам не нужно лично доносить до каждого новичка, да, там кого-то мотивировать и так далее. Мотивирует и рассказывает обо всем сама платформа и лучшие спикеры. Кто-то сейчас, наверное, скажет, ну, я там ничего не знаю, я ни в чем не разбираюсь. Во-первых, можете всему этому научиться самому, а во-вторых, то есть рекомендую данную платформу, вы еще и получаете хорошее вознаграждение и научитесь... Станете финансово грамотным и будете приумножать свой капитал. Итак, easy business community маркетинг план. То есть мы переходим к этой части. То есть у нас мультисистемный маркетинг, как я говорил ранее, 100% выплаты в сеть, 4 маркетинга в одном. Это линейный маркетинг, бинарный Матрица и дельта, отсутствие каких-то условий, квалификаций, вход один раз в жизни, не надо ничего оплачивать каждый месяц, каждый год, начисление бонусов идет в режиме здесь и сейчас, то есть партнер пришел, вознаграждение получили, сеть растет, вознаграждение получили, 18 источников дохода отсутствие каких-то ограничений по выплатам, покупка продуктов, вот и вывод бонусов в биткоине, в дальнейшем сейчас будет эфириум и дэш. То есть теперь давайте разберем маркетинг по пакетам, по программам. На первом маркетинге Basic мы получаем то есть два вида дохода, как я говорил, первую линию в, матри... первую линию в линейном маркетинге и одну матрицу 0.0.14 биткоинов. По линейному маркетингу 0.007 биткоинов, да, то есть поэтому не удивляйтесь, если вы приходите на такой минимальный пакет, не задавайтесь вопросом, почему вы не зарабатываете здесь миллионов, да, потому что вы просто большую часть количества денег пропускаете мимо себя. Итак, пакет стандарт 0.0315 биткоинов. На этом пакете уже у нас появляется 4 уровня в линейном маркетинге, открывается и 4 матрицы. То есть из каждой матрицы, то есть, когда человек попадает в эти матрицы, при закрытии матрицы мы, соответственно, получаем все больше и больше с каждой матрицы. Обратите внимание, доход удваивается вдвое. Соответственно, в линейном маркетинге таким же образом, то есть доход удваивается, на второй линии мы уже в два раза больше получаем, на третьей линии еще раз удваивается, на четвертой еще раз удваивается. И обратите внимание, то, что первая линия привязана к первой матрице, соответственно, вторая линия ко второй матрице. А третья линия к третьей, четвертая к четвертой. То есть на самом деле маркетинг, он простой, если вы раза два-три его посмотрите от корки до корки, не отвлекаясь там на мессенджеры, на социальные сети и так далее, да, просто от корки до корки посмотрите разбор маркетинга, более подробный. То есть сейчас как бы за час я не могу вам выдать весь контент, потому что за час мне надо уложить всю информацию по маркетингу, по идее и показать вам пример. да. Соответственно, на пакете профи 0.06627, то есть вы уже получаете, соответственно, еще добавляется пятый уровень линейного маркетинга, добавляется еще дельта и добавляется бинарный маркетинг. То есть уже добавляются и работают все маркетинг-планы. То есть вроде бы, казалось бы, добавилась всего там пятая линия, одна дельта и бинар, но вы даже себе сейчас представить не может, кто особенно не партнер, насколько сразу доходы ваши там, в два-два с половиной раза. Да? В принципе, за одни и те же самые действия вы получаете чеки намного больше, чем на пакете стандарт и basic. То есть дальше, соответственно, на пакете VIP все то же самое, то есть пять уровней в линейном маркетинге, 4 матрицы, бинар, дельта, и добавляется еще вторая дельта. И вот это, благодаря этому усилителю доходы начинают увеличиваться. И, соответственно, матрицы у вас могут открываться много, Дель тоже много до бесконечности, то есть дальше делаются апгрейды, реинвесты на дельту 3, 4 и так далее. И обратите внимание, на 8 дельте у вас доход уже... 1 биткоин 28 сатоши. То есть представляете 1.28 в биткоинах. Представляете какие-то деньги, да, когда 8 дельта закрывается. То есть, и это на самом деле можно делать быстро, качественно и эффективно, при условии того, что вы берете нашу систему и действуете по нашим рекомендациям. То есть в линейном маркетинге мы видим такой же самый алгоритм, то есть чем больше мы работаем в глубину, тем больше в биткоинах мы получаем. И если в идеальной форме, то есть первый уровень 5, второй 25, третий 125 и так далее, то есть я всегда вообще говорю, после третьего уровня в глубину, Хотите вы этого или нет, вы обречены на успех. То есть это запустилась уже денежная машина, когда уже пошла генерация после третьего уровня, да. То есть этот процесс не остановить. То есть если уже у вас есть пять лидеров, которые знают маркетинг план, которые знают презентацию, которые знают систему четырех шагов, которые умеют приглашать, брать рекомендации, да. Соответственно вы обречены на успех. Обратите внимание, уже на пятом уровне, если мы соберем всю сумму, все вознаграждения, это 38 биткоинов с копейками. Да? Представляете, насколько это большие деньги. И этот результат можно сделать буквально за один год. Я уже не говорю про то, просто я не говорю маленькие сроки более меньшие, да, потому что вы скажете то, что я с ума сошел, это непонятно какая-то секта, да и так далее. Поэтому я как бы короткие сроки не называю, чтобы вас не пугать. Но за один год вот поставьте, пожалуйста, обратную связь, кто считает то, что за один год за один год это реальные цифры. Я сейчас перейду в чат. Напишите, пожалуйста, плюсики поставьте, кто считает, то, что реально за один год заработать более 40 биткоинов в нашем криптовалютном сообществе, из бизнес комьюнити. За один год. Я не говорю сейчас там э, про один месяц, про два месяца, да, про три. Отлично, вижу обратную связь, плюсики идут. Э, напоминаю, у нас небольшая задержка, поэтому э, ничего страшного. Все, я вижу обратную связь и перехожу обратно на слайды. То есть, и, конечно же, у вас в голове э, возникает вопрос, да, с чего же начать, э, как начать действовать, да, э, что же вообще делать. То есть у нас есть четкая система четырех шагов, соответственно, да, э, и... Вам необходимо обратиться к вашему наставнику, чтобы получить рекомендацию, да, чтобы получить более подробный э, разбор маркетинг-плана. Увеличу вот этот вот слайдик. То есть у нас система четырех шагов. То есть первое, вам необходимо обратиться к человеку, который вас пригласил на данный вебинар. То есть получить информацию по маркетинг-плану, более подробную презентацию, посмотреть запись еще раз данной презентации, да, определиться с вектором развития. То есть вы должны понять, для чего вы приходите в сообщество. Может быть, вы приходите строить сеть, может быть, вы еще приходите обучаться, хотите стать преподавателем, давать людям ценности, еще стать криптоинвестором, как и я же. да? То есть вектор развития у меня во всех этих составляющих. У кого-то, то есть кто-то пришел только сеть строить, кто-то стал студентом, кто-то просто преподавателем хочет стать. А может быть, кто-то просто хочет научиться криптоэкономики, блокчейн технологиям да, и стать криптоинвестором, и получать просто пассивный доход без приглашений, да, соответственно, и хранять деньги на своих кошельках, то есть мы деньги в компанию не берем, у нас не инвестиционная компания, мы даем рекомендации, с вами работают эксперты, вы обучаетесь, то есть и просто инвестируете свой капитал в свои кошельки, храните деньги, радуйтесь каждое утро, да, Своим денежкам, при умножении капитала, если мы говорим про долгосрок. И, соответственно, улучшайте свой уровень жизни. То есть, третий шаг это нужно составить вектор развития, некий чек-лист, стартер да, кид лист намерений и список заданий. То есть, первое задание получить от вашего наставника, от вашего человека, кто вас пригласил, когда вы уже включились, да, то есть, соответственно, приобрели пакет. И, соответственно, включиться в нашу систему четырех шагов. То есть что это означает? Это означает, то, что вы должны посещать все презентации, вы должны посещать маркетинг-план, вы должны посещать брифинги, вопросы и ответы, да, и школу-запуск. То есть вот эти четыре составляющие, то есть вы должны посещать все вебинары обучающие, да, вы должны потом научиться, то есть вообще каждый партнер, который хочет здесь развивать серьезный бизнес, он должен понимать то, что он знает маркетинг-план, он знает презентацию нашего сообщества, он знает вопросы, ответы на них, может, да, какие-то популярные вопросы и ответы на них. И знает э, школу запуск, то есть как направить человека на платформу, чтобы он начал проходить обучение, неважно с какой точки э, планеты он сейчас смотрит, да, и... Проходит обучение, то есть комьюнити работает в более чем 100 странах, и контент выдается на нескольких языках, это тоже очень важно. То есть мы не вещаем только на русском языке, это еще немецкий, турецкий, английский, да, то есть и в будущем, я думаю, будут добавляться различные языки. И сайты также аналогично на разных языках, то есть это вот важно тоже осознавать. То есть следующий момент, который я хотел вам показать, так, вот напишите, пожалуйста, в чате 1000 процентов, кто хотел бы создать криптовалютный портфель и получать дивиденды 1000 процентов и более в год. Напишите, пожалуйста, в чате 1000 процентов. Вот кто хочет, даже кто вообще без знаний, кто в первый раз, кто не понимает, как сформировать криптовалютный портфель, кто вообще не знает даже, как кошелек создать, напишите просто 1000 процентов кто хочет получать вообще. И причем неважно, сколько какой суммы вы сейчас обладаете. Это может быть 1000 рублей, 2000 рублей, да там у кого-то там и 500 тысяч есть, у кого-то 10 тысяч и так далее. Неважно. То есть с любой суммы начать формировать себе криптовалютный портфель, который будет вам приносить годовых более 1000 процентов. Отлично. Я вижу то, что желающих здесь у нас много. Поэтому я вам... Немножко сейчас приоткрою глаза, мы немножко окунемся в вашу стратегию финансовой независимости через 3-5 лет. И примите эту информацию, пожалуйста, как конструкцию к действиям, не просто как красивые слова, да, которые я сейчас вам э, говорю и показываю, красивые эти картинки, да, а просто возьмите и начните делать это, да, как это в свое время начал делать я и многие другие люди, да. Соответственно, то есть вот так вот примерно выглядит криптовалютный портфель, соответственно, избежать различных рисков. То есть И даже если мы уберем майнинг оборудование, майнинг фермы – это отличный источник пассивного дохода, этому мы тоже обучаем на платформе. То есть там нужно, конечно, вкладывать еще определенные суммы, да, там закупать мощности, но если даже у вас нет денег на это, а если вы не хотите рисковать, допустим, в криптотрейдинге – это тоже высокорисковый доход, там можно потерять деньги также да нужно разбираться в этом и даже вот эти вот эти рисковые которые требуют больших вложений денег уберем крипто трейдинг и майнинг фермы и оставим перспективные монеты в портфеле, ICO, да, там проекты, и твердую криптовалюту. Соответственно, если мы берем даже минимальную доходность годовых 600 плюс 600 плюс 100%, и того это получается 1300%. То есть уберем 300%, оставим 1000% до да, 1200, там, чтобы ровно считать было. Соответственно, мы имеем в месяц 100% и выше в месяц в год более 1000%. То есть без рискового, если мы формируем криптовалютный портфель долгосрочно, ключевое слово, долгосрок. Да, мы не заходим на рынок там, на один месяц, на два, а именно там, полгода и более, то есть, формируем свой капитал и свою финансовую дорожную карту до да, финансовой независимости за 3-5 лет. А теперь посмотрите: то есть если при условии, то, что вы входите один раз в жизни в сообщество, Конечно же, я рекомендую пакет «Профи» или VIP. да? Становитесь профессионалом, обучайтесь с полного нуля. И даже если вы с доходов, всего возьмем 100 долларов с доходов в месяц, да, самый мизер вообще. То, что вы будете получать там гарантированно при определенных условиях и при определенных действиях. И возьмем доход всего 100 долларов не из своих кровных, а из заработанных внутри сообщества. Соответственно, мы возьмем ставку не 1000% годовых, а 500% годовых. Поделим еще раз, да, для пессимистов, кто не верит там и до сих пор там отнекивается, то, что криптовалюта это пузырь. Соответственно, смотрите, какая сумма получается в год. Капитал за год формируется... 7200. А теперь обратите внимание, какой капитал, прирост, формируется за 5 лет. 3-5 лет упорной работы, упорного обучения. И просто взять себе за правило 20% с доходов, там, с вашего бизнеса, либо заработанных денег внутри сообщества, откладывать в свой криптовалютный портфель. Это 11 197 тысяч долларов 200. А теперь напишите мне, пожалуйста, в чатах, какая то сумма в рублях. В рублях напишите, вот в долларах вы увидели. А Теперь напишите, пожалуйста, сколько это в рублях в чате. Я хочу получить от вас обратную связь. 11 миллионов, вот давайте вот 11 миллионов долларов посчитаем, сколько это в рублях за 3-5 лет. Можно это сделать быстрее при условии, то что вы будете, соответственно, инвестировать в свой криптовалютный портфель деньги, которые хранятся на ваших кошельках. Напоминаю еще раз, да, соответственно, вы не отдаете их в управление, в компанию. И, соответственно, получаете прирост такого капитала. Напишите, пожалуйста, в чатах, сколько это сумма в рублях. 11 миллионов долларов, сколько это в рублях. Напишите, пожалуйста. Это 66, ой, 600, 660 миллионов рублей. Ну, там плюс-минус, да, примерно там. 623 миллиона 582. Отлично, вижу обратную связь. Благодарю Евгении, самый быстрый, самый ловкий парень, который быстро посчитал это все в рублях, да. Другие, видать, цифры не хотят считать. Либо я так понимаю, не верят, да? В такие большие цифры у кого-то может быть там голова закружилась, кто-то водички пошел попить, там со стульчика упал. Так вот, не шокируйтесь, ребят, это математика, это цифры, это не я так красиво говорю, вы можете сами это все сесть и прочитать. То есть я говорю про долгосрочную финансовую карту вашей независимости. Вот это очень важно. Люди, они некоторые э, дальше своего носа не видят, там не то чтобы планировать там, ближайший год, там 2-3, и тем более там, 5 лет, да, там, да вы что, там, столько откладываете, это с ума сойти. Я лучше пойду в Сбербанк, положу под 7% годовых. Зато стабильно, надежно, все как положено. Но ну, это как бы выбор каждого, да. Я вас мотивировать не буду точно там, в Сбербанк, либо в какие-то паевые фонды, или в страховую компанию деньги вкладывать. У меня уже немножко другой склад ума, у меня немножко другая стратегия да и дорожная карта моей финансовой независимости. Я лишь могу вас направить и дать эту информацию, а вы уж там, как, ну, как говорится, распоряжайтесь сами». Да? я не могу залезть вам в голову и принять за вас решение. То есть покажу несколько примеров, то есть ICO Civic, допустим, представьте, то, что летом этого года вы могли приобрести монетку ICO, которая вышла на биржу, допустим, за 0.15, и буквально проходят две недели, мы видим, 12 августа, и уже рост, Рост, соответственно, уже 680%. процентов, То есть цена этой монетки уже увеличивается 0.68. Кстати, кто создает криптовалютный портфель, рекомендую вот эту вот монетку закупать. После сейчас жесткой просадки она хорошо начинает набирать обороты и еще покажет хороший рост. То есть, в принципе, вы еще x6 буквально, думаю, за 3 месяца сможете сделать. То есть, грубо говоря, и 100 тысяч сделать 600 тысяч рублей допустим да там или из 1000 долларов 6000 долларов ну и так далее то есть трон вот такая вот монетка которая новая тоже это новая ico это пример тот, с того момента, когда я взял ее в портфель, то есть она стоила 0.023 доллара, взял ее, это было 29 или 30 декабря, вот буквально перед Новым годом, да, и, соответственно, смотрите, какой рост она показывает. То есть уже в, кон, в начале января, да, мы видим по графику, то есть буквально за одну неделю мы видим вот такой вот громаднейший рост, то есть это примерно, чтобы у вас было понимание, ну, ростом более 170 процентов 150-170 то есть я не успел как бы проценты здесь написать посчитать это я делал вот перед презентацией то есть представляете то есть по сути вы могли увеличить за неделю свой капитал на 150 процентов как вы считаете, это круто, приумножить свой капитал за недельку буквально на 150% или за пару недель на 680%? Да? Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, кому нравится эта идея. Кому это нравится, 600, 650% получать за две недели или 150% в неделю на вложенный капитал? Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, чтобы я понимал, то, что здесь есть люди адекватные, да? которым это может понравиться, а не только мне. А то подумайте то, что я какой-то ненормальный человек. Соответственно, дальше, да, мы идем дальше, то есть представьте то, что вы покупали биткоин год назад, за, вы могли его купить за 890 долларов, даже чуть меньше, и вот исходя из этого графика, я его делал там 9 января, да, там он не совсем актуальный, но тем не менее смысл такой отображается, да, здесь, то, что за это время монета выросла, то есть вы могли приумножить свой капитал из 1000 долларов, допустим, если округлить, да, 17 раз минимум. Даже цена была, доходила до 20 тысяч долларов. То есть, соответственно, вы из 1000 долларов могли сделать 20 тысяч долларов. Из 100 тысяч рублей вы могли сделать 2 миллиона рублей. Да? Как вам такие цифры? Это биткоин. Дальше, это криптовалюта Дэш. То есть, соответственно, год назад вы могли приобрести ее за 12 долларов, а сейчас вы могли ее продать, и можете продать, да, кто закупал, вы молодцы большие, продать можете за 1327, да, но чуть-чуть он упал, сейчас примерно около 1000 долларов за один Dash. То есть вы должны понимать то, что рынок, он всегда, вот видите, он цикличен, то есть он растет, падает, опять растет, падает, и вот так вот циклами он идет. Но если мы смотрим в долгосрочной перспективе, то мы, соответственно, наблюдаем а, только большой рост, соответственно, да, а, вот таким вот образом. Это эфириум, Этериум, эфир его в простонародье называют. То есть также год назад вы могли приобрести его за 10 долларов с копейками, а сейчас его можно продать в районе тысячи долларов и более. То есть, по этому графику 1257. И причем, вот я знаю, то, что у многих в голове сейчас возник вопрос: ну как же так? Я уже опоздал и так далее. Нет ничего подобного, то есть это ваше заблуждение. То есть, например, эфириум в перспективе в этом конце этого года будет стоить уже 10 тысяч долларов, да, там, а может быть там больше, может быть чуть-чуть меньше, да, но ну, примерно. Биткоин в перспективе может быть стоит там 50 тысяч долларов, и даже прогнозы есть на 100 тысяч долларов к концу года. Да? Dash также будет стоить там не, соответственно, не тысячу долларов, а тысяч долларов к концу года, может быть также чуть больше, чуть меньше. То есть в любом случае, даже если сейчас вы заходите на рынок, на криптовалютный, если вы начинаете тем более зарабатывать с криптовалюту, то вы ничем не рискуете вообще, и уж тем более своими кровными деньгами. Поэтому уберите вот эти вот свои червячки у себя в голове, которые вас останавливают, которые вам э, еще хуже того, вот знаете, я такое наблюдаю, когда люди посмотрят презентацию, э, начинают идти советоваться домой, там к родителям там комным но бедным родственникам да там и они начинают да ты что это же там лохотрон это все несерьезно да ты там вообще не сможешь разобраться в этом ты куда вообще влезть хочешь да там ты что с 2000 ватташи ты сейчас что решил basic тут себе приобрести ты что, с ума сошел там? А еще там, если вы скажете, там, то, что вы там решили там войти на пакет там профи или вип, там вообще у виска могут покрутить, ну и так далее. Вы должны понимать, вот своим примером, то есть я, допустим, проинвестировал себя в свои мозги, в платформу, взял этот бизнес и вложил в него 33 тысячи рублей. На тот момент это было 33 тысячи рублей. Да? Соответственно, сделал я это один раз в жизни. Я просто сделал шаг, я сделал четкое намерение, и сел с наставником, прописал вектор развития, да? я просчитал все в цифрах, сколько я здесь могу зарабатывать, я изучил маркетинг-план, я изучил презентацию, вошел тут в бизнес и за декабрь заработал 767 тысяч в рублях. А на сегодняшний день, да? Вот сейчас 18 января, я даже сейчас открою, посмотрю, я веду приложение расходы и доходы, журнал доходов, то есть, что я, в принципе, тоже всем рекомендую делать. То есть на сегодняшний день мой доход уже составил 220 987 рублей. То есть это вот учитывая все направления, активный доход, пассивный доход, вот все вместе мой доход составил за 16 дней, за 18 дней в январе, учитывая праздники, фактически 200, ну, 221 тысячу. Как вы считаете, выгодно ли один раз в жизни... Проинвестировать, вступить в бизнес за 33 тысячи рублей, да, там пакет там профили, VIP, там, ну, либо стандарт хотя бы, да, чтобы забрать, э, ну, хотя бы возьмем, да возьмем, давайте возьмем там, не знаю, 500 тысяч, не будем говорить о миллионах, 500 тысяч за два месяца, не миллион даже за два месяца, как я это делаю, да, а, допустим... 500 тысяч за два месяца, да хотя бы кто-то сейчас скажет, там не верю я в это, да возьмите 100 тысяч в месяц, вы хотя бы в 100 тысяч в месяц верите? Понимаете, я всегда говорю, вопрос веры, он вторичен, когда есть результаты у многих людей на платформе. То есть есть результат. Лучший показатель для меня – это результаты. Если он есть у меня, если он есть у моей команды, то значит каждый из вас, кто присутствует на данном вебинаре, сможет с полного нуля научиться а, сделать первые шаги нашу а, бизнес-систему, пользоваться нашими инструментами. Причем а, даже если вы в, в какой-то сетевой компании находитесь или, может быть, у вас свой бизнес – тогда увеличивайте ваши результаты в вашем бизнесе в 10 раз, да? и этот вложенный капитал вы можете просто инвестировать в криптовалюту и создавать себе криптовалютный портфель. Вот такие вот моменты. Я благодарю за внимание. На этом я хочу закончить презентацию. Сейчас я готов ответить на все ваши вопросы. Я сейчас перешел в чат. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Встает, но ничего страшного. Напишите мне ваши вопросы, пока вы пишете, я водички попью немножко. Ирина, да, так, Ирина Зайцева пишет, Александр, я из Ярославля, прошу, сообщите, где можно с вами встретиться. Смотрите, Ирина, я сегодня буду в Ярославле примерно в 18.30, у нас там будет бизнес-планерка действующих партнеров, если вы являетесь действующим партнером, то вы прям можете прийти на нашу планерку, бизнес-планерку, да, либо если вы сейчас принимаете решение вступить в бизнес, стать партнером, оплатить пакет, обратиться к тому человеку, кто вас пригласил на вебинар. И, конечно же, прямо сегодня мы можем с вами встретиться. Если вы еще не являетесь партнером, так как сегодня закрыто темп будет моей команды там, то, соответственно, вы можете со мной встретиться завтра. Я буду с 10 утра по московскому времени до примерно до 15.00 в Ярославле на по улицу Кирова, 10 проводить встречи. А, так, Наталья Романова, огромное спасибо, все супер, все понятно, очень ценная информация, благодарю. Так, пока вопросов не вижу, тогда дайте мне, пожалуйста, обратную связь, насколько я по стопроцентной... От 1 до 100%. Напишите мне, пожалуйста, в чате, дайте обратную связь, насколько я доступно, коротко постарался вам сейчас объяснить идею нашего сообщества, объяснить маркетинг-план, дать картинку, стратегию развития. Напишите мне, пожалуйста, 100%, кто понял, насколько я там старался буквально в двух словах простым языком вам объяснить. Благодарю, вижу обратную связь, соточки пошли, достойная презентация, благодарю, спасибо, very nice, процентов, отлично, все, я вижу от вас обратную связь, это для меня очень ценно, я рад служить вам, рад давать такую ценную информацию вашим людям, и помните, вы в правильном месте, в правильное время, главное не останавливаться идти вперед, каждый из вас добьется здесь успеха при условии то что он, и вы, каждый из ваших партнеров, не будет ни в коем случае останавливаться. Лучше идти маленькими-маленькими шажочками, но до конца, да, чем останавливаться на половине пути. Так, я из Ярославля, к Новосибирск. Покажите, пожалуйста, по таблице, как смотреть курс биткоина. Спасибо. Просто и понятно. Хотелось бы запись вашей презентации. Запись будет доступна во всех командных чатах сегодня, Ну, я думаю, через пару часов. Сколько выгодно вложить? Скажите, сколько выгоднее вложить? Если мы говорим именно про вхождение в бизнес, в нашу платформу, то, конечно же, выгоднее вложить и заходить на пакет «Профи» и VIP. Это однозначно потому что у вас будет больше источников дохода вы будете обладать большим количеством инструментов и станете экспертом и профессионалом если вы просто заходите на платформу обучиться да там самые азы получить вообще попробовать инструменты сервисы программы начать обучаться вообще делать первые шаги то конечно же это можно начать с basic или стандарта все зависит от вашего намерения все зависит какие деньги вы хотите получать какой пассивный доход вы хотите да и так далее она обновлена в кабинетах еще прошлого версия все это. pdf презентация она обновлена да также вы можете попросить ее у наставников то есть эта презентация будет доступна в деньгах это сколько примерно примерно да там ну я прям сейчас вот здесь открою Euh, буквально там секунд 10, подождите, пожалуйста, я вам примерно сейчас скажу, euh, сколько профи и VIP на сегодняшний день в рублях. Euh, если, может быть, кто-то меня опередит, да, можно будет там посмотреть. То есть, ну, примерно плюс-минус, грубо говоря. Euh, так, это, конечно, чуть-чуть неправильный курс, да, но тем не менее, примерно плюс-минус. Ну, это примерно около 20 тысяч рублей, да, чуть больше. То есть, соответственно, то есть, если VIP, то это уже. Ой, это стандартно сейчас получается. Если профи, то это, соответственно, около там, 42 тысяч рублей, там, 40 тысяч рублей. Да? Если профи, то это, соответственно, больше. Ну вот э -э, VIP, ой, профи стоит вот примерно около 40 тысяч. То есть сейчас очень выгодно заходить на рынок. Ответил на ваш вопрос? То есть в рублях примерно 42 тысячи профи, и, соответственно, там он колеблется, чуть больше, чуть меньше может быть, да, там, в зависимости от времени. То есть вечером он может быть чуть-чуть дороже уже по курсу быть. То есть потому что вход по входу по биткоину. Так, если вопросов нету, благодарю вас за внимание. Обратитесь к вашим людям, кто пригласил вас на вебинар. Сегодня также, то есть у нас сегодня в 19.00. Вебинар по московскому времени. Приглашайте ваших людей на вечерний вебинар. Смотрите расписание и полные курсы. Также сегодня у нас по расписанию в 20.00 мероприятия, в 15.00 мероприятия. Расписание можете увидеть на сайте. Всем пока-пока. До скорых до встречи на следующих наших вебинарах. Я с вами прощаюсь. До вечера в 19.00. Всем пока-пока.